С вами адвокат Бузанов Дмитрий Сегодня разберемся с таким понятием В Уголовном кодексе Украины Как мародерство Тем более вот недавно Внесли изменения в Уголовный кодекс И усилили ответственность за мародерство Вот так закон назвали Даже о внесении изменений В Уголовный кодекс Украины Относительно усиления ответственности за мародерство И тут усилили ответственность В санкции в нескольких частях статей Уголовного кодекса, а именно 185, 186, 187, 189, вот, 191 и статья 432. Так вот, из этих всех перечисленных статей только 432 одно, ну, имеет название «мародерство». Открываем эту статью и смотрим, что же такое мародерство. Вот, чтобы э, вы не путали тех людей, которые просто там совершили кражу да, в супермаркете и э, их уже называют мародерами. Так, 432 статья у нас. О чем она? Вот она так и называется, мародерство. Это выкрадение на поле боя речей, что знаходятся при вбитых или пораненных. Мародерство. То есть, э, непосредственно на поле боя у убитых или у раненых. Не на полке магазина, э, там, банку сока или булку хлеба. Вот. И даже если э, внесли изменения в статью там, 185, да, э, часть 4 дополнили, э, то э, там имеется, добавили, что это в особо крупных размерах, в условиях военного положения или чрезвычайного положения. Вот написано, крадишка, то есть кража, совершенная в больших размерах, или в условиях военного или чрезвычайного положения. Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. То есть, это не мародерство, допустим, да, вот в этом случае. Это кража. Мародерство это только 432 статья. Вот. Обычная кража, даже если она в, в, в больших размерах, это только кража. Вот. Все. Поэтому вот это вот люди, которые их привязывают за то, что там они э, украли какую-то булку хлеба, в, ну вообще у них э, административная ответственность должна наступать, а не уголовная там, ну в зависимости от размера, да, опять же, э, украденного или там ограбили и то грабеж, что, конечно, уже непосредственно уголовная ответственность. Ну кража. Там э, порог установлен для наступления уголовной ответственности. А их просто всех одинаково привязывают к столбам, избивают. Вот. И э, ну, вот одних там, в Черкасах, в одном случае, э, одних, ну, не одних, а одного молодого человека отпустили. Полиция не нашла, э, не подтвердились. Факты, что он там что-то совершил А ему написали там Мародер, педофил Насильник на спине И естественно каждый проходящий Поддается Такому общему да, Тренду, который непонятно Кто задает И наносит ему Удары, так имейте в виду, что Мародерство Возможно только на поле боя Вот то есть непосредственно там, где произошли столкновения сил вооруженных противника и тех, кто оборонялся. И вот непосредственно уже там, если вы будете что-то забирать, какие-то вещи у погибших или у раненых, то это будет считаться мародерством. Ну вот как-то так. Берегите себя. Всего доброго.